Эй, любители психологии, добро пожаловать обратно на наш канал. Часто ли вы чувствуете себя опустошенным и несчастным в ваших отношениях? Человек, в которого ты когда-то влюбилась просто, кажется, его там нет, и отношения, похоже, приняли новый оборот в неправильном направлении. Здоровые отношения иногда требуют работы, но позитивные чувства часто занимают первое место. Они бы сказали, что любят тебя, но из-за негативных чувств, может быть, вы чувствуете, что их любовь к вам может быть ядовитой. Чтобы помочь вам определить, может ли это быть так? Вот семь признаков того, что их любовь к вам ядовита. Во-первых, ты отказываешься от своих потребностей, потому что им просто все равно. Выразили ли вы свои потребности и хочет в отношениях с вашим партнером только для того, чтобы их проигнорировали? Это вредно для здоровья, когда наши потребности подавляются или откладываются, и то же самое относится и к потребностям наших отношений. Возможно, вы хотите сильной связи, привязанность или уважение, но каждый раз, когда вы поднимаете вопрос о том, что вам нужно как паре, вспыхивает драка – может быть, они выдвигают обвинения, чтобы отвлечь внимание, или, может быть, вместо этого они решат высмеять ваши потребности. Все это токсичное поведение в отношениях. Вы можете даже отказаться, поднимая тему, потому что вы просто хотите уклониться от другого аргумента. Но подавление своих чувств никогда не бывает здоровым. Вместо этого следует обсудить обе ваши потребности для того, чтобы вернуть отношения в здоровое русло. Номер два. Враждебное общение. Играет ли критика ведущую роль в ваших разговорах с вашим партнером? Являются ли аргументы обычным явлением? Ожидаете ли вы сарказма вашего партнера за каждым углом? Здоровая пара должна ценить доброту и уважение. Уважение и общение – это одно один из самых важных аспектов любых отношений. Без них ваша связь может прерваться. Рано или поздно вы можете даже избежать содержательных дискуссий. Враждебность, сарказм и критика – все это признаки о токсичном общении. Номер три. Ты вкладываешь всю работу. Находите ли вы, что вы единственный, кто прилагает усилия? Успешные отношения требуют усилий с обеих сторон. Вы можете подумать, что вам нужно работать немного усерднее. Отдай немного больше себя для того, чтобы отношения длились долго. Вы чувствуете себя измученным. Оглянитесь назад и спросите себя, они когда-нибудь прилагали какие-либо усилия? Неужели им просто все равно? Это важно помнить. Необходимо обеспечить работу с обеих сторон для того, чтобы здоровые отношения длились долго. В-четвертых, они завидуют. Доверие имеет огромное значение в отношениях. Если вы не можете доверять друг другу, это должно быть красным флагом. Если ваш партнер часто становится до смешного ревнивым и вымещает это на тебе, вероятно, существуют некоторые проблемы с доверием. Это может даже привести их к экстремальному поведению. Они слишком много расспрашивают вас после вечеринки с друзьями? Пытаются ли они контролировать ваши действия и обеспечивать соблюдение правил? Все виды токсичного поведения. Номер пять. Обида. Чувствуешь ли ты когда-нибудь, что твой партнер вести учет всех ошибок, которые вы совершили? Кажется, они не могут перестать вспоминать прошлые ошибки, чтобы использовать против вас, даже когда вы думали, что разрешите их. Затаивание обид никому не принесет пользы. Если они продолжат цепляться за свое разочарование и обида на вас, скорее всего, будет только расти. Номер шесть. Они контролируют ситуацию. Кажется ли вашему партнеру, что подвергать сомнению каждый твой шаг? Предложили ли они набор чрезмерно ограничивающих правил, чтобы ты последовал за мной? Контролирующее поведение чрезвычайно токсично и даже может быть признаком жестокого обращения. Вы никогда не должны чувствовать, как будто кто-то другой контролирует ваши действия, как будто вы принадлежите ему. И номер семь – нечестность. Общение и уважение играют огромную роль в силу любых отношений, но честность также важна. Общение должно быть искренним, чтобы оно работало. И если вы кого-то уважаете, ты знаешь, что они заслуживают правды. Если ваш партнер часто лжет вам или просто избегает определенных тем, это может быть признаком того, что нужно что-то менять. Означает ли это честный открытый разговор или чтобы ты двигался дальше? Так как же вы относитесь к этим знакам? Поделитесь с нами в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео. И нажмите на значок колокольчика уведомления для получения большего количества контента, подобного этому. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!